Совсем недавно мы думали в ожидании обновленной версии Android. И вот этот чудный момент настал, мы дождались. Благодаря сотрудничеству Nestle и Google мир увидел новую, сладкую версию Android 4.4 KitKat, которая уже сейчас доступна для всех Nexus устройств. Данное обновление, на наш взгляд, является достаточно спорным. Впервые Nexus девайсы получили разные варианты апдейта, множество фич которые доступны на Nexus 5, не реализованы на других устройствах. Такой опыт более характерен для гаджетов на платформе iOS, но никак не дотичь угла. Для более адекватной оценки новой платформы рекомендуем вам установить скрытый в данной версии лаунчер, который мы видели в новеньком Nexus 5. Ссылки для его скачивания находятся в описании под видео. После запуска в настройках необходимо установить флажок напротив обновленного лаунчера. Давайте начнем обзор со знакомства с обновленным Google Now. Теперь это последний рабочий стол слева, как ранее Spotlight у iOS. Он стал намного более функциональным. В нем появилась одна интересная особенность. Если в настройках голосового поиска выбрать английский язык, то у нас появится возможность с помощью голоса запускать поиск по команде OK Google, а также по команде OK Jarvis, прям как в Железном Человеке. OK Google, Robert Downey Jr. Как вы видите, он выполняет ваш запрос абсолютно без прикосновений. В меню устройства пропала вкладка виджеты. Теперь, чтобы установить виджет, нужно совершить долгий этап по экрану, после чего установить интересующий вас. Здесь также можно установить и обои. В принципе, ситуация фактически не изменилась. Установка обоев происходит аналогично, как и в прошлой версии. Полностью перерисован интерфейс гаджета. Цвет иконок панели уведомлений изменен с синего на белый. Навигационный бар теперь имеет прозрачную подложку, что создаст впечатление, что экран стал больше. В быстрых настройках теперь можно включить или выключить отображение места положения девайса. С экрана блокировки исчезли виджеты. Включить их можно в настройках. Также в настройках мы видим новый пункт «Печать». Эта функция позволяет печатать фото и документы без проводов, используя только ваш Android-девайс. Еще одной забавной особенностью являются титры. Если говорить о программах, то изменения получил встроенный мессенджер Hangouts. Теперь он заменяет приложение SMS, получив видоизмененный интерфейс и множество забавных смайликов, Пользоваться им стало намного удобнее. Также перерисовано приложение часы. Изменена функция установки будильника, которая стала намного красивее. В итоге мы имеем достаточно спорное, но весьма интересное и функциональное обновление системы. Осталось дождаться момента, когда большинство производителей обновят свои устройства до Android KitKat.